Здравствуйте, уважаемые зрители, я хочу поделиться с вами своей, моей небольшой, ну, будем сказать, небольшой трагедией, вот, была у меня на машине небольшая потертость, если так с юмором сказать, въехал в грейдер, вот, ну, потертость была, неприятность, конечно, Обратился я в фирму Автотатем, заведомо посмотрев в интернете, что она себя представляет, какой ремонт выполняет, ну и, конечно, прочитав отзывы. На мой взгляд, меня это удовлетворило полностью, по тем отзывам и тем предложениям. Вот. Поэтому я решил обратиться сюда и выполнить Выполнить те работы, которые мне предложили. Я качеством работ очень доволен. И желающие, кто хочет приехать сюда, я вам советую. Работа будет выполнена качественно и в срок. Вот. Так что приезжайте, не пожалеете. Всего доброго.